Однажды вечером, после скучного дня, я сидел один в баре с Альери и просто пил. Луиджи подошел ко мне и спросил, не окажу ли я ему услугу. Эй, Томми! Ты ведь знаешь мою дочь? Она милая девушка. Ты должен гордиться. Спасибо, Томми. Она иногда помогает мне здесь за стойкой. Я не хочу, чтобы она возвращалась домой одна. Вчера у нее были проблемы с какими-то мерзавцами. Гадости ей наговорили и тому подобное. Я беспокоюсь за девочку. Может быть, ты проводишь ее домой. Это недалеко. Ты, джентльмен, тебя все соседи уважают. Шпана не полезет, если ты будешь рядом. Не вопрос, Луиджи. Прогуляться я не против. А Том, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Я так переживал. Кто знает, что это за парни? Приходи завтра на ланч, я приготовлю что-нибудь особенное. Сара, иди сюда. Сара, это Томми. Он проводит тебя до дома и проследит, чтобы шпана не приставала. Привет. Привет, спасибо тебе. Это недолго, я живу не так далеко отсюда. Только возьму пальто, и мы можем уйти. Ладно, я подожду тебя снаружи. Очень мило с твоей стороны. Эти парни, они какие-то странные. Мне не по себе, когда я гуляю одна. Нет проблем. Мы с Поля разберемся с этими хулиганами в Польше. Всем добрый день и пламенный привет, дорогие друзья. С вами я, Алексей, и мы продолжаем проходить «Мафию». Так ты тоже работаешь на мистера Сальери, да? Он очень милый, с ним всегда весело. Да, я иногда работаю на него. Правда, мы не очень-то веселимся и развлекаемся. Так что ты делаешь сейчас? Ну, обычно я вожу Дона туда-сюда, хотя иногда он меня удивляет. Например, недавно заставил участвовать в гонках. Да, я видела. Ты действительно отлично выступил. А, мне просто очень повезло. Ты такой скромный. Для того, чтобы обогнать всех, нужно не только везение. Ну, я обычно водил такси, а в настоящих гонках участвовал только раз. Вчера. Вот как? Значит, у тебя талант. Хм, наверное, ты права. Это не слишком приятно. Не люблю быть в центре внимания. Ой, да ладно тебе, Томми, да ладно тебе скромчить, ах ты скромник такой. Я вообще в последнее время обратил внимание, что ты только и появляешься в центре внимания. То гонки, то еще что-нибудь. И это еще говорит человек, который не любит быть в центре внимания. Эй, ты только погляди, миленькая парочка. Вон они. В чем дело? Вчера ты была одна, дорогая, а сегодня с каким-то парнем. Ребята, будет лучше, если вы пойдете домой и не будете создавать себе проблемы. Думаю, что проблема будет только у тебя, командир. Будь я на вашем месте, смотался бы тут же. Еще неизвестно, чем у нас все кончится. Посмотрим, дружок. Вот, а я что тебе говорил, Томми? Ты, ну, прям какой-то магнит для центра внимания, так и тянешь на себя проблемы. Ну, в принципе, этого и стоило ожидать, вы же, ребят, не думали, что вам дали миссию пройти с девушкой до дома под закатом, да и зайти к ней на пару палок чая. Луи же с самого начала сказал вам, что вот, мол, какие-то мерзавцы обижают его дочку, там, гадости наговорили ей, угрожали, так что надо бы проводить и при необходимости разобраться. Но, в принципе, это обычное дело, да, знаете, даже в реальности, всегда и везде есть подонки, которые так делают, пристают к женщинам. Это, по-моему, очень низко, это определенно животные, а не люди. Странно, конечно, что они тут забыли на территории Сальери, надо будет поучить этих ублюдков уму-разуму. Девушка, кстати, зовут Сара, мы ее видели пару раз, она иногда помогает Луиджи нашему бармену, но сегодня наше официально первое знакомство с ней, и я скажу вам вот что. Эту встречу я запомню надолго, так же надолго, как тот мерзкий урод в шапке, что только что получил по морде деревянным бруском. Детишки точно будут потешаться над этим ублюдком. Вообще, вот это оружие, деревянный брусок, считается секретным в этой миссии. Я вот честно, сам недавно узнал про этот момент, читая один форум. Так что, ребят, используйте это оружие во благо, потому что это реально очень хорошая помощь. И оружие, что, кстати, лежит, что не на есть умно. То есть, такая подворотня, мусор, палки, всякие деревяшки, да? Ну, вы представляете. И, естественно, против трех громел лучше использовать, что есть под рукой. Так что оружие лежит там очень так... Ну, очень логично. Но если вы вдруг не любите деревянные бруски, может, у вас там ну, какая-нибудь фобия на них, может, они вам снятся ночью в кошмарных нах или еще что-нибудь такое. Вот того парня, что мы со всей дури этой палкой ударили, помните, да? Вот у него точно эта травма теперь останется на всю жизнь. Так что специально для него и для вас рассказываю. Слушайте. С этими парнями можно разобраться и по старинке на кулаках. Правда, не все знают, что в инвентаре у вас изначально есть кастет, надеюсь, знаете, что это такое. Если нет, слушайте пример, тогда поймете точно. Паша не хотел рассказывать Мише, где он был с Катей прошлой ночью, поэтому Миша ударил Пашу кастетом, и Паша сразу все рассказал. та да Вот такой вот пример. С кастетом ваши обычные удары становятся вдвое, а то и втрое сильнее, так что используйте эту вещь обязательно. Иногда она даже полезнее, чем деревянная палка. Даже несколько полезнее, эффективнее, я бы сказал. Я живу одна, но квартира моего отца совсем рядом. Мама умерла вскоре после того, как я родилась. Так ты работаешь с Поли? Он такой смешной. Да, да, очень смешно. Я говорил, что ему стоило пойти в актер. Иногда он очень странно себя ведет, просто в дрожь бросает. Я не знаю, как у человека может так легко меняться настроение. Думаю, он не раз попадал в передреги. Он не раз стоял на краю пропасти. Он вырос на улице, и это плохо на нем отразилось. Может быть, поэтому с чужаками он ведет себя странно. Он очень благодарен Дону Салире. Кто знает, что было бы, если бы Дон не взял его под крыло. Да, мистер Сальери очень помог моему отцу. Он мне почти как дедушка. Да, Дон Сальери хороший человек. Еще бы ты что-то другое сказал, Томми! Ну ладно, с этими подонками мы разобрались, я думаю, больше проблем у нас не будет, надеюсь. А, один из этих ножом, оказывается, мне по руке ударил. Что-то я не обратил внимания в процессе драки. Ладно, главное Сара в порядке, и ей больше ничего не угрожает. Но это серьезная проблема, если честно. А если бы мы сегодня не пошли вместе с Сарой, то кто знает, что могло случиться с ней. Но иногда порой напрашивается вопрос: вот зачем вы, девушки, ходите по переулкам темным вечерами? Вот что в этом прикольного, романтику что ли ищете? Вот у меня тоже есть подруга хорошая, она рассказывала, что какой-то парень на нее постоянно косо смотрел. Я ее часто провожал и всегда говорил ей, что ну зачем ты так ходишь? Вот же буквально можно обойти тут сбоку, и все, нет проблем. Нет, она идет по-старому. Эх, женскую логику мне точно не понять Ну вот и мои владения Заходи, снимай пиджак Я посмотрю твои раны Неплохие владения Закатайте рукава, сэр, помощь идет. Ну, посмотрим. Похоже ничего особенно серьезного. Да, да. Я уж думал что-то серьезное, а похоже, что нет. Потерпи чуть-чуть, я прочищу ее. Ну вот и все, совсем не больно. Спасибо. Это я должна тебя благодарить. Ты не хочешь выпить, Том? Ну, мне бы не помешало немного виски. Ну, конечно. Вечер становится все интереснее. Держи, герой. Ну, размяться не хочешь? Что? Танцевать любишь? Музыку. У меня есть граммофон. Ага, я люблю музыку. Ребята с Альери всегда такие суровые. С некоторыми мы стараемся помягче Некоторые из вас, наверное Но только немногие А ты? Один из суровых парней Сальери? Только иногда Ну, я думаю, ты очень хороший, плохой парень Иногда я даже тяну на очень плохого, хорошего парня Сара просто ангел. У меня до этого было много девчонок, но она совсем другое дело. Совсем другое. Мне стало ясно, что если я захочу с кем-то провести остаток своей жизни, то это будет она. На следующий день я рассказал с Сальери эту историю со шпаной. Банда хулиганов прописалась на его территории. Они безобразничали и пугали нормальных людей. Дон Сальери был недоволен. Что? На моей территории? Обнаглели. И мало того еще нападают на беззащитных женщин. Что-нибудь случилось с Сарой, Томми? Нет, босс, она в порядке. Я позаботился об этом. Хорошо. Какого черта Луиджи ничего мне не сказал? Мы бы сразу об этом позаботились. Эти засранцы нападают на людей на моей территории. Что они о себе вообразили? Мне платят за защиту, так что надо отловить эту шпану и показать ей, где ее место. Мы с Томом уладим это. Этим ублюдкам что, здесь какой-нибудь драный лунопарк? Да я их порву на куски голыми руками. Поли, Поли, расслабься. Никто никого не убивает, понял? Я хочу, чтобы вы преподали им урок. Переломайте им все кости и оставьте их лежать в собственной крови. Обеспечьте ублюдкам пожизненную инвалидность. Пусть детишки потешаются над их изуродованными рожами. Пусть все видят, что бывает, когда кто-то гадит на моей территории. Звучит заманчиво, босс. Совсем даже неплохая идея. Нам надо выяснить, где они расположились. Большой Биф может кое-что знать. Он вечно крутится где-нибудь в Чайна Тауне. Так что идите и расспросите его. Не вопрос, босс! Ну что, мы рассказали Сальери о том, что какие-то мерзавцы прописались на его территории, и он был, мягко говоря... Недоволен, да. Ну что, нам нужно вместе с Полей решить эту проблему, но об этом мы поговорим чуть позже, сейчас нужно зайти к нашему оружейнику Винченца за оружием, потому что мне кажется, вчерашнего кассеты доски будет малость недостаточно, надо будет этих подонков хорошенько припугнуть. Том, спасибо тебе, просто не знаю, что было бы, если бы ты не проводил Сару домой, я твой должник. Да нет проблем, Луиджи, я же обещал ее проводить правильно, так что нормально, да и Сара, по-моему, меня уже отблагодарила. То, что было вчера между Томом и Сарой, это, конечно, да. Ха -ха, Том, время, смотрю, зря не теряешь. Только давай пока не будем рассказывать об этом Луиджу, потому что я видел у него дробовик в пиджаке, и, по-моему, он заряжен. Привет, ребята, что у нас на сегодня? Надо задать хорошую трёпку кучке шутов. Эти превосходные биты подойдут лучше всего. На этой автограф лучшего игрока лиги. Класс. Не могу поверить, это правда его бита? Ну, честно говоря, нет. Но если ты ее врежешь по лицу, вопросов точно уже не будет. Нам нужны еще пистолеты. Вдруг что случится? Верно говоришь. У меня есть пара Кольтов 11 -го года. Надежная автоматика. Спасибо, Винни. Так, отлично. Оружие нам выдали. Как обычно, спортивный инвентарь нашей сборной. Биту, которую я называю племянник. И Кольт 1911. Вот это, по-моему, пистолет самый лучший в игре. Точно, не очень сильная отдача, как у револьвера. В общем, хорошая пушка для хорошего стрелка. Но ее использовать сегодня мы не будем, я надеюсь, потому что Дон Салери нам сразу сказал, чтобы мы никого не убивали. Нужно вот именно преподать этим подонкам хороший жизненный урок, что не стоит гадить на территории Салери. Поэтому пушку нам дали, ну, просто так, ну, знаете, по-моему, спокойнее на душе, когда есть ствол в руке. Было немного не в рифму, я понимаю все, Но когда кто-то увидит такую пушку у вас в руке, у него точно не останется сомнений, что вы великий поэт. Так что сразу прячьте ваши пушки в карманы и не вытаскивайте их оттуда. Я имею в виду пистолеты. Ну вы поняли, да? Да? <смех> да? Нет, нет? А неважно. Сегодня наше главное оружие это бита. Сегодня будем ломать кости и проламывать их пустые головы. Фу, как мерзко знаю. Блин, ужас мерзко. Ну а что делать? Пора бы привыкать. Прыгаем на желтый лоситер, которого мы угнали пару дней назад, ах как нам не стыдно. И а? едем в Чайнатаун. Там нам нужно поговорить с большим Питом. Это, так сказать, такой парень. В общем, у него можно узнать последние слухи о том, что творится в городе, в этом районе. В общем, полезный такой паренек. Чайнатаун находится примерно в самом верху карты, получается слева. В этом районе мы вроде как не бывали еще, потому что только с этой миссии этот район и открывается. Но там ничего такого интересного нету. Много китайцев, даже очень много того Чайно Таун, судя по логике. Там играет прикольная песня, кстати, какой-то хор поет. ту ту when I lie so long do, do, do, do, do. В общем, такая забавная песня. Привет, партнеры, как дела? Привет, толстый ублюдок. Мне нужна информация. Что происходит? На нашей территории появилась банда шутников. Они портят жизнь порядочным людям. Они даже приставали к дочери Луиджи, если бы не том, кто знает, что бы с ней стало. Нам нужно знать, где их база, чтобы доставить послание от Дона Сальеви. Вы пришли туда, куда нужно. Я знаю, что происходит, понял. У нескольких людей уже были с ними проблемы. Хулиганы встречаются на старой станции техобслуживания. У моста Терамнов. Это недалеко отсюда. Найдите заднюю дверь в глубине двора и идите туда. Передайте им от меня привет, Поле. Спасибо, Биф, я твой должник. Нам надо идти. Конечно. Аккуратнее там, ребята. Старая станция техобслуживания. Это у нас получается авторемонтная. Не, не слышал я про это место, но оно находится буквально в пару минут езды отсюда, недалеко от начала моста Террано. Этот мост еще вроде ведет как в больницу в Нью-Арке. Ну ладно, теперь мы знаем, по крайней мере, где у этих подонков штаб-квартира, теперь нам осталось только хорошенько им нападать. В общем-то, эти парни хорошо спрятались на самом деле. Вот откуда, оказывается, льются все проблемы. Чайнатаун вроде как не контролируется Сальери. Ну, как контролирует? Тут не банда, типа, это наша территория и так далее. Йоу, Грустрит Фэмили, нига, е в смысле в том, что здесь в тауне Сальери вроде как никто не платит за защиту. Ну, по крайней мере, пока не платит, стоило бы начать уже. А вот, похоже, то самое место, про которое нам говорил Большой Пит, это и есть авторемонтная. Ну что ж, паркуем нашу машину где-нибудь рядом, и давайте потихоньку продвигаться внутрь. Кстати, хотел бы забрать свои слова назад насчет того, что этот Желтый Лоситер выглядит убога ночью. На самом деле выглядит он не так или как сказали бы крутые пацаны, четко. Правда, сейчас у нас не ночь, просто вечер, да пасмурная погода, но все же. Эй, урод, Дон Сальери шлет вам привет. Давай, мне будет интересно послушать. Преподайте урок этим ублюдкам, говорит нам игра. Ну чё вы стоите? Все просто, преподайте урок этим ублюдкам. Заходим сзади к этому парню и даем ему по затылку племянникам со всего маху. Он сразу же ляжет отдохнуть на пару часов, а может даже и дней. А пока он лежит, двигаемся дальше во дворик. Там я вижу, эти мерзавцы бьют какого-то мужика, бедняга, надо бы помочь ему. Вообще обязательно используйте вот этот трюк с оглушением, потому что сейчас во двор сбежится целая толпень этих бандитов, и когда их станет больше трех, вам будет уже, мягко говоря, не так просто, потому что вы будете отбиваться от них один, несмотря на то, что с вами сейчас в команде Поли. В этой миссии самое что сложное это уследить как раз за вашим напарником, то бишь за Поле. Не знаю почему, но в этой миссии он ужасно тупит. Бьет зачем-то стены, баки, все! Но не бандитов, так что на него лучше сильно не рассчитывайте, отбивайтесь сами. Но и не забывайте следить за ним, потому что если вы попадете в ситуацию между двумя бандитами, они будут его бить как игрушку. Знаете же, в американских семьях на празднике вешают какую-то фигню, она, по-моему, называется пиньята. Ну так вот, ее заполняют конфетами, и дети бьют ее палкой, бьют сильно, жадностью, чтобы достать конфетки. Вот поле будет примерно той же игрушкой, только вместо конфет будут сыпаться его зубы. Но в чем все-таки плюс поле, если бы его тут не было, было бы намного сложнее пройти. О, хорошо, агрит на себя бандитов, а вы в это время должны подбегать сзади и бить их по затылку, то есть оглушать их. Если у вас все получится правильно, то и вы не пострадаете, и поле будет при зубах. То есть здоров. Ха. Мы, кстати, спасли того парня, что избивали те бандиты, но он ничего такого путного не скажет, скажет спасибо, мол, ребята, эти подонки уже всех достали, наконец нашелся хоть кто-то, кто может от них избавиться. Не за что, конечно, но все-таки вам бы лучше благодарить Дона Сальери. Пройдя дальше по дворику, через металлическую лестницу, окажется, что эти парни все-таки в конец обнаглели, они взяли за оружие. ну и в этот момент я сказал про себя. Спасибо, венченца за то, что ты дал нам пистолет, как и тогда, пару лет назад, в мотеле Кларка оружие пригодилось, так и сейчас оно пригодилось. К счастью, эти ублюдки ужасно стреляют, похоже, оружие они держали, разве для того, чтобы попугать народ, стоило им, конечно, поучиться стрелять хотя бы по банкам. Правда, вот беда, но научиться стрелять эти парни больше не успеют, убиваем всех, кого видите, никого не жалеем. Но, ребят, напоминаю, что в самом начале ни в коем случае не используйте оружие, потому что иначе миссия будет провальна. Только тогда, когда по вам откроют огонь, вот тогда уже можно и пострелять. И патроны тоже старайтесь экономить, потому что оружие вам еще пригодится. Но в принципе можно пособирать патроны с мертвых парней. Эти пушки больше им, я думаю, не пригодятся. А вот нам наоборот. Кстати, пошел дождик уже в игре. Все-таки да, да, это у нас не ночь, а пасмурный вечер. Сейчас будет у нас heavy rain. У меня, кстати, за окнами точно такая же погода. Сейчас всего 4 часа, темно, как будто уже ночь. Хотя, может, это ночь, я просто давно в календарь не смотрел, ребят. Все-таки лето как-никак, поэтому я точно сказать пока не могу. Но неважно. Так, Поле, ты живой, все хорошо, вроде бы все. А вам что здесь надо? Пинком под зад вышвырнуть тебя из нашего района. Эти парни из мафии, Джонни, нужно драпать! Вот, сэр. Быстро в машину. Не упусти Так, быстро, поле в машину! Это, видимо, и есть главари банды, сейчас эти щенки получат свое. Садимся в наш ласситер и за ними, они не уйдут далеко. Для чего нам нужны были пушки, ребят? Сейчас мы, собственно, устроим погоню, как в любом американском блокбастере, с погоней и стрельбой по колесам. Правда, в колеса я стрелять не собирался, будем сразу же стрелять по головам. Давай, Поле, стреляй! Я правого ты левого! его ты что жалеешь его что ли нельзя жалеть подонков он бы выстрелил тебе в спину при первой возможности с этим покончено одной заботой меньше что бы сделали моя мать или сара если бы увидели меня ну и что ты стоишь тут с такой рожей? Вспомни, что эти парни хотели сделать с твоей бабой. Пора тебе привыкать. Да, я привык уже.